Всем привет! Это видео специально для проекта «Валим из офиса» о сервисе WebTransfer. Что такое трансфер? Это социальная сеть, кредитная социальная сеть, которая помогает вам зарабатывать на том, что вы выдаете микрозаймы. Вы можете без посредников выдать микрозайм тому, кому он нужен, или можете брать микрозаймы на свои цели. Компания существует с 2006 года, и у нее более трех миллионов пользователей по всему миру. Итак, для того, чтобы начать пользоваться, переходите по ссылке под этим видео. И в первом видео я уже рассказывала, как регистрироваться и как работать в веб-трансфере. Сегодня мы подробнее поговорим, что делать с теми 50 долларами, которые компания выдает вам на развитие. Итак, проходим по ссылке под этим видео. И чтобы войти в свой аккаунт, вам нужно использовать одну из социальных сетей. Я вошла через сеть ВКонтакте. И вы видите, в моем кошельке есть 50 долларов, которые я могу вложить. Конечно же, после того, как я работаю комиссионные, эти 50 долларов у меня компания возьмет назад. Но комиссионные останутся мне. Это такая возможность попробовать, поработать, не вкладывая собственных средств. Захожу прямо сюда, нажимаю на кошелек. И здесь у меня есть несколько вариантов. Пополнить, вложить, занять, отправить и вывод. Я выбираю «вложить». Это будет означать, что я хочу дать кредит. Выбираю как «Вложить». Вижу, что сумма 50 долларов. Срок выбираю 10 дней. Как выбрать процент в сутки? Вот здесь у вас есть статистика на сегодняшнее число. И средний процент, средняя ставка 1.34. Соответственно, я выбираю не намного больше, то есть это будет 1.4. Если кредит не будет уходить, можно будет попробовать снизить Да, Дмитрий. Выбираю процентную ставку и вижу, что я выдаю 50 долларов. За 10 дней зарабатываю 7 долларов, но 3,5 долларов я отдаю в компании гарантийный фонд. Что значит гарантийный фонд? Вот здесь у меня автоматом стоит галочка «Гарант». В последующем я смогу выбирать, будет эта сделка называться «Гарант» или нет. Что это значит? Что 50% с моей прибыли уходит в гарантийный фонд кредитной сети. А если вдруг заемщик не возвращает мне деньги, то деньги возвращаются из этого гарантийного фонда. Именно поэтому 50% с доходов каждой сделки мы должны отчислять в гарантийный фонд, если выбираем опцию гаранта. Нажимаю «Отправить заявку». Меня предупреждают, что я хочу выдать заявку на займ третьим лицам и подтверждают, соглашаюсь с правилами, в том числе на подачу моих персональных данных. Подтвердить. Моя заявка отправлена. И далее автоматически найдется человек, который у меня эти 50 долларов займет и вернет уже 57 семь с которых 3,5 я получил по себе. На этом все. Мы сегодня кратко рассмотрели, что делать с 50 долларами, которые вам выдала компания WebTransfer для своего развития. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на наш канал и ждите следующих видео. До встречи!